Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! Мы сейчас находимся, как вы уже поняли, наверное, не в Алане, а в спарте Мы сюда приехали с ассоциацией журналистов Алании, членами которой мы являемся очень много лет. И в прошлом видео вы видели, как мы посетили горнолыжный курорт Даврас. А в этом видео мы вам расскажем о пяти особенностях турецких городов это очень интересно и конечно же кто у нас в этом специалист айхан поэтому друзья обязательно подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан смотрите интересные видео о жизни отдыхе и работе в турции обязательно проходите по ссылкам в описании где вы можете узнать как дешево забронировать тур в турцию купить билет или забронировать гостиницу в общем вся самая важная информация в описании к этому видео ну а мы с вами начинаем путешествие по друзья, в Merkeze mutlaka çarşılar vardır. Ee, ve insanlar genelde yemek tercihlerini küçük lokantalardan yaparlar, küçük restoranlardan. Biz lokantı ediyoruz onlara. Ee, her şehrin kendi rahatsız yemekleri vardır. O lokantalarda mutlaka bunları görebilirsiniz. Çünkü her şehrin her böl bölgede insanların damak biraz da farklıdır. Her şehirde fırın bulma şansınız var. Alanya'da var. Ee, mesela şu arkamda gördüğünüz su böreği. Ee, biraz farklı görünüyor ama çok lezzetli olduğunu eminim. Burada, bunu bilmiyorum. Bu Buraya özel bir yemek olması lazım. Börekler var, poğaçalar var. Süttaç var. Baklava çeşitleri var. Kabak tatlısı var. Kadayıf var. e baklavası var. Kemal tatlı şeker fare var. Orada bir şey daha var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. O bir tatlı şişi daha var. İstersen içeriden ustalara soralım ben. Mesela... Devam, diyet yapıyorsunuz. Bu ıspak böyresinin özel kaymaklı havuç dilimi tatlısı var. İçinde kaymak var. Bir, bir şey özgü kabak tatlımız var. Друзья, как вы видите, очень много народу, и даже невозможно было узнать у продавцов, что, что же у них является самым популярным. Потому что вот именно такие места очень-очень популярны, там всегда свежие, самые вкусные булочки, сладости, выпечка и так далее. Поэтому, как Айхан сказал, в каждом городе есть такая пекарня, поэтому... В Алане она тоже есть, и в Махмутларе поэтому обязательно ходите и пробуйте. Все самое-самое вкусное. Супер, чай, да? Для меня, вот так вот делают лаваш, который вы кушаете во многих ресторанах. Кусок теста раскатывают вот на таком аппарате. Получается длинный-длинный тонкий кусок теста. Дальше его смазывают маслом, посыпают кунжутом и отправляют в печь. В традиционных ресторанах в Турции вы можете попробовать не только блюда местной кухни, но и, конечно же, хлеб, который готовится именно вот в таких вот печах. Уста сказал, что... Каждый день он делает очень много таких лавашей, ну а летом э, доходит, наверное, до тысячи штук. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию или в какой-либо другой город Турции, обязательно приходите в местные кафе. Потому что в кафе, где еду готовят именно с печи, это ну, самая вкусная еда. Ну и, конечно же, вы все знаете э, нашего любимого Ахме в описании к этому видео также оставлю ссылку на его ресторан, чтобы и пробуйте себе самые вкусные блюда. Вот лаваш готов. И вот таким вот образом лаваш подают посетителям. В Кельчине, в Курасе, есть пассажеры. Здесь есть разные рестораны Yani gümüşçü var, tatlıcı var, Ama, i̇şte, saatçi var, giyim mağazası var, her şeyi burada küçük şeylerde bulabilirsiniz, pasajlarda bulabilirsiniz. Ee, yerli halkta genelde lokal mağazalardan alışveriş yaparlar. Ee, genelde kalabalık olur burası. Özellikle bayram dönemlerinde buralarda iğne atsanız yere düşmez. <gülüyor> Aslında bu tür yerler bir nevi AVM olarak düşünebilirsiniz çünkü burada e, küçük de olsa lokal işyerleri vardır ve fiyatlar da zincir mağazalara göre daha uygun olur genelde. Neden böyle diyorum? Çünkü burada gümüşlü de bulabilirsiniz, hediyelikçi de bulabilirsiniz, ev tekstili de bulabilirsiniz, giyim de bulabilirsiniz, ayakkabı da bulabilirsiniz. Bu tür yerlerde aradığınız her çeşitli ürünü görme şansınız var. Kuyumcu da var, saatçi de var, çay ocağı da var, kahvelik yanında var. Pasajlar, <gülüyor> bunlar, hemen hemen вот, например, один из таких небольших магазинчиков, где можно приобрести кофе и чай. Посмотрите, вот такая вот смесь, зимний чай. Ну, я не знаю, это, наверное, что-то просто невероятно, ну, невероятно вкусное какие-то травы апельсин и что самое интересное помимо того что в каждом районе есть какая-то особая еда которая обязательно нужно попробовать традиционная еда практически в каждом районе есть турецкий кофе с какими-то добавками и поскольку спарта у нас славится чем розами и лавандой в спарте вы сможете найти кофе со вкусом розы или лаванды именно из таких магазинчиков кофе получается особо вкусным потому что смотрите вот такая вот потрясающая огромная кофемолка здесь стоит обязательно обязательно когда вы бываете в турции посещайте вот такие вот небольшие пассажи и заходите во всякие магазинчики или кафе там вы найдете очень много всего традиционного и супер вкусного. Поэтому в следующий раз, когда вы приедете в Турцию, обязательно, и даже если вы приезжаете э, в Аланию, у нас там тоже есть много всего интересного. Поэтому обязательно заходите, пробуйте и наслаждайтесь. Во всех городах Турции в Алане есть также чарши, а точнее это место в центре, где находятся торговые ряды. Торговые ряды в Алании расположены по обеим сторонам улицы, от а в самом центре. И как и везде, на любом рынке, вы здесь можете приобрести все, начиная от одежды и заканчивая ювелирными изделиями, сувенирами, какими-то интересными вещами, продуктами питания и так далее. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно посетите также такие рынки, зайдите во все маленькие магазинчики, приценитесь, посмотрите и найдете что-то интересное. Старайтесь обращать внимание на какие-то традиционные сувениры или э, сладости, присущие, например, только Аланию. На таких рынках можно купить вещи, как от очень дешевых до дорогих, например, кожаных сумок, курток и так далее. Конечно же, летом здесь очень много народу. Здесь постоянно снуют туристы, местные жители. Кто-то ищет какие-то вещи, кто-то старается найти интересные сувениры, купить что-то вкусненькое. И, кстати, если вы хотите знать больше о температуре воды и воздуха от... Метеорологического института Турции. Смотрите в описании к видео, там всегда есть ссылки. Ну а если говорить о погоде, то, например, вчера в Алании вода, температура воды моря была уже плюс 18 градусов и народ купался. Поэтому, когда вы путешествуете по Турции, если вы приезжаете в Аланию в какие-то другие города, обязательно всегда идите в центр, потому что именно в центре вы найдете все самое интересное и самое вкусное. А сейчас мы с вами вышли как раз на улицу. Ататюрка находится она в самом центре Алании. Это самая известная пешеходная торговая транспортная антерия города. И здесь с двух сторон этой улицы находятся именно магазины и рынки, где вы можете приобрести различные вещи, товары, сувениры и так далее. Evet, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, Karahanlılardan kalma, mutlaka böyle tarihi hanıları, camileri görme şansımız var. Bunun yanında Türkiye'nin her şehrinde mutlaka bir antik kent vardır. Ee, Roma döneminden kalma, Bizans'tan kalma, Periklerden kalma, Hittiklerden kalma, mutlaka bir antik kent bulabilirsiniz. Isparta'da da yine e, buraya 30-30 mesafede bir antik kent var. Ee, bu antik kentin bir özelliği, bir özelliği şu, Hristiyanlı, а сейчас мы с вами находимся в одном из самых знаменитых и красивых мест в Алании. Мы находимся на набережной. Отсюда отправляются все прогулочные яхты, на которых вы, например, ездите в круиз по побережью, когда приезжаете в Аланию. Здесь мы встречаем Новый год, здесь мы празднуем все основные праздники. Здесь проходят многочисленные фестивали, концерты, мероприятия. Здесь гуляют с детьми, здесь отдыхают утром, днем и вечером. Здесь можно купить вкусную кукурузу летом, каштаны зимой. Ну и, конечно же, свежевыжатые соки э и различные сувениры. Но о сувенирах чуть позже. А сейчас я хочу вам рассказать, а, точнее продолжить рассказ Айхана о том, что в каждом турецком городе, провинции, а, если говорить об Алане, то и в Алане, и вокруг Алании, и вообще по всей Турции огромное количество исторических достопримечательностей. Поэтому турецкие города турция славится тем что здесь исторические достопримечательности находятся практически на каждом шагу и сейчас мы находимся на набережной именно здесь открывается прекрасный вид на аланийскую крепость и именно здесь на набережной расположена красная башня поэтому когда вы приезжаете в аланию обязательно прогуливайтесь по набережной и посещайте все известные и не очень известные аланийские достопримечательности. Поднимайтесь на крепость по канатной дороге, ходите по музеям. На моем канале очень много видео различных достопримечательностей как в Алании, так и вокруг Алании, поэтому э, насыщайте свой отдых максимальным количеством впечатлений. Ну и конечно же не забывайте о том, что приехать в Турцию вы можете по туру который вы можете приобрести со скидкой 500 рублей на сайте Travelato. Промокод в описании к этому видео. Смотрите, подбирайте, ну и конечно же приезжайте в Аланию. Anadolu'nun şöyle güzel bir taraf var, her şehir kendine özgü mutlaka bir el sanatı veya başka bir şeyi var, ee, tarı bürültü her şeyden e, komşularınıza, sevdiklerinize, ailenize farklı hediyelikler alabilirsiniz, mesela bir çay takımı gibi bu şekilde, şekerini buraya koyuyorsunuz. Böyle. Ayrıca Isparta'da gelmişseniz deneyimlik olarak ne alabilirsiniz onu da söyleyebilirsem de gül ürünler alabilirsiniz. Isparta dünyanın en büyük gül yağ üreticisi. Ee, gül yağının özelliği de esansın iki iki gün boyunca vücudunuzdan çıkmıyor olmasıdır. Ee, kozmetik sanayi yanında başka birçok sanayi dalında da gül yağ kullanılıyor. Ee, bunun bunun yanında Meşhur, e, meşhur во многих городах, да даже не во многих, во всех турецких городах есть вот такие вот ханы. И, например, вот этот хан был построен во времена султана Сулеймана великолепного. Как вы видите, был он построен в 1561 году и сейчас используется как такой небольшой торговый центр в котором вы, кстати, можете купить много сувениров традиционных турецких, ну которые произведены на фабриках, не ручную работу, но и очень много интересных изделий, которые сделаны руками мастеров или изделий с, как, как, с каким-то интересным дизайном. Поэтому всегда заходите в такие вот интересные традиционные места или в небольшие мастерские. Также в Алане, как в центре, на набережной, так и на, на Дамлаташе есть так называемая улица мастериц. Здесь вы можете приобрести украшения, магниты ручной работы, картины, вязаные изделия, детские игрушки и так далее. Сейчас здесь практически никого нет, потому что зима. Ну, а летом здесь очень много мастериц, вы можете купить действительно уникальные вещи по очень-очень э, низким ценам. Вот, например вот например один из таких стендов где можно приобрести например вот такие вот необычные магниты вот такие вот разнообразные игрушки ручной работы для детей и чуть дальше сейчас покажу вам украшения. мастерицы делают украшения ручной работы в принципе на любой цвет и вкус если вы любите что-то простое вы найдете на таких стендах если вы любите что-то в стиле боха, например можете подобрать себе вот такие украшения если вы любите что-то очень очень яркое с камнями вот такие вот разнообразные фенечки ну и конечно же друзья на таких стендах очень много ручной работы, например, вот такие вот колье. Ну, в общем, для того, чтобы приобрести что-то уникальное по вашему вкусу, обязательно приходите сюда, выбирайте, смотрите, мерите. На самом деле, вот от таких мастериц у меня тоже очень много разных украшений, которые, кстати, подходят как под вечерние наряды, так и для повседневной жизни. И мастерицы делают э, свое украшение она... именно здесь. Прямо вот здесь сидят и делают. И если вы хотите что-то интересное, оригинальное, вы также можете сделать на заказ. Поэтому обращайте всегда внимание вот на такие интересные места, где вы найдете действительно уникальные вещи. И перед тем, как уже выехать в сторону Алани, мы остановились, чтобы купить традиционные скажем так вкусняшки для испарты в первую очередь это хлеб здесь есть вот такая вот пекарня и вы помните я показывала вам хлеб из афьона так вот хлеб из испарта традиционный выглядит вот таким вот образом а вот это вот самые обыкновенные такие круглые булки хлеба которые также можно здесь купить они весят наверное килограмма полтора-два и они очень очень-очень вкусные. Конечно же, Испарта знаменита своими яблоками и изделиями из розы. Это косметические изделия, а также лукум. Лукум из розы есть и есть лукум из лаванды. Очень много различных сувениров в виде розы, потому что роза является символом. Символом из парты можно приобрести по отдельности, а можно приобрести, например, вот такие вот наборы. Ayrıca, Ve her ilçede, küçük ilçeler, büyük ilçeler dahil, mutlaka pazar kurulur. Mutlaka pazar kurulur. Ee, pazarda sebze, meyve yanında, bazı pazarlarda kıyafet de bulabilirsiniz. İşte burada baharat, maharat da bulabilirsiniz. Makarna da bulabilirsiniz, ev yapımı, tarhana da bulabilirsiniz. Bu pazarlarda her şeyi bulma şansınız var. Artı yöresel durumlar ve doğa Bu köy bulma şansınız var. Amca sen neler satıyorsun? Gel bakalım. Efsek ürünlerin var. Isparta'nın yöresel ürünleri var. Bak. Mesela? Mesela hiç kimse de olmayan şu tosmankara helvası var. Bu mu? Evet. Aç onu. Bu Isparta'ya özel bir şey. Evet. Duttan mı yapılıyor bu? Üzüm pekmezinden. Üzüm yapılıyor. pekmezinden. Kara üzüm pekmezinden. yaparız. İçerisinde muhtiviyatı ne var? Pekmez, ceviz, tamam, aşaş ve genevir var. Kızımız da baksın tabii ki. Buyurun. Mahsuru yok mu? çok doğal büyürüz, organik büyürüz. Hmm. Yapımı çok zahmetli. Kurtmalarımız var bir bu şeker fasulyeni kurtmamız var. Bebeli bebesiyle beraber tekrarda musakka derimiz, yemek yapılır, hazır bir yemek yapılır. Cevizlerimiz var özel, evet, mersinimiz var. Tush burcunuz var. Yapraklarımız var, var eve sarmalık. Tushlar kendi üzeğe. Evcirik işine yapıyoruz. Evciriklerimiz var burada. Bu tür kurtmalarımız var. Ve yine bak çok enteresan bir şey gördüm ben burada, şeftali o şıkır, o bu genelde erikler bizimden ve kayıstan yaparlar, şeftaliyi de ben ilk defa yapıyorum. çok büyük bir paykası var, bir Teşekkür ederiz. Rica ederim erikler yapılıyormuş bu, ee, yemeden önce bekliyoruz, ayakalı. ağzımızda yumuşadığı zaman evet, yiyoruz, hemen yemiyorsun, ağzına bekletiyorsunuz sakız evet, şey. gibi, Ay, yumuşadığı zaman yiyorsun, şey yani. ben de bir tane <Gülüyor> <Gülüyor> И вот так вот быстро, друзья, мы перенеслись с вами в нашу солнечную Аланию. Сейчас я нахожусь на месте, где проходит пятничный рынок. Многие из вас были на этом рынке. Это фруктово-овощной рынок, на котором также продаются специи, сыры, масло, различные приправы и так далее. В Алане этот рынок проходит каждую пятницу. В Алане нет постоянного овощного рынка. Поэтому, если вы хотите узнать, где в Алании проходят овощные рынки, пожалуйста, заходите в описание к этому видео и смотрите видео о рынках Алании. Одно из самых последних видео. И в описании вы увидите все рынки, которые проходят в разных районах Алании, с картой, с местностью и так далее. Поэтому во всех городах Турции, как сказал Айхан, есть продуктовые, овощные, фруктовые рынки. Поэтому, приезжая в Аланию, обязательно приходите либо на этот пятничный рынок, либо на любой другой рынок, который расположен близко к вашему месту жительства. Ну и, конечно же, также одним из важных мест в любом турецком городе, является чай бах часи так называемый чай так называемая чайная или э, ч, даже не знаю как перевести чайный сад в общем место куда вы можете прийти и выпить свежего крепкого чая, кофе и э, сок воду э, минеральную воду и так далее в таких местах не подают еду здесь максимум что можно поесть это какой-либо тост Самое главное назначение этого места – это общение. И сюда люди приходят пить чай, общаться, проводить время, обсуждать какие-то новости и так далее. И здесь можно просто проводить часами. В каждом городе таких чайных э, много, они есть практически в каждом районе. Отличаются они также по размеру. Например, э, в Алани на набережной такая чайная, вот, очень большая. А где-то, например... Э, в центре города эти чайные такие очень маленькие. И здесь также помимо того, что чайная есть прямо на самом берегу моря, чуть подальше есть и другая, другой чайный сад, так называемый, где... Также можно попить чай, кофе, покушать мороженое, выпить лимонад. Ну, в общем, в зависимости от сезона здесь подаются разные напитки. И, как я уже сказала, такие чайные являются местом, куда люди приходят обсуждать различные новости, играть, например, в окей, пить чай, кофе. Ну, в общем, это такое место для всяких разных социальных моментов. И когда вы ездите по Турции, особенно когда вы ездите в маленькие городки, обязательно заходите в такие чайные, потому что местные жители, которые всегда находятся в этих чайных, расскажут вам, расскажут вам все самое интересное, куда сходить, что покушать и вообще все, что происходит, происходит в городе или в деревне. Поэтому обязательно приходите, пейте свежий вкусный чай и наслаждайтесь общением. Я надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите в описание к этому видео. Там все самые главные ссылки э, на э, различные важные сайты температуру воздуха, моря как дешево купить билет на самолет, забронировать отель и приобрести тур в Турцию со скидкой. Поэтому заходите, смотрите, пользуйтесь, подписывайтесь на наш канал, комментируйте наши видео. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию и в Турцию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.